Здарова, меня зовут Владислав, и в этом ролике я вкратце расскажу, банят ли за SkinChanger, и если да, то конкретно почему. Это достаточно популярная тема, и многие пользователи Стима, в частности игроки CSGO, находятся в заблуждении, банят ли за SkinChanger или же нет. Поскольку я независимый участник ютуб-сообщества, а точнее лошару, которого только тысяча подписчиков, но при этом я вас всех люблю, я могу спокойно рассказать полнейшую правду, не боясь при этом за то, что мне рекламодатели скажут что-то, потому что у меня их нет. Я думаю, что все прекрасно знают, что такое SkinChanger однако далеко не все знают как он работает суть заключается в том что во время того как вы запускаете игру вместе со skinchanger он внедряется в файлы игры и заменяет те модельки и текстурки которые вы выбираете в самом skinchanger то есть условно если вы выберете себе нож бабочку он заменит модельку обычного ножа на нож бабочку соответственно это инжект в игру соответственно это чит, как будто бы теорему по геометрии доказываю какую-то это первая причина по которой банят за skinchanger конкретно ваком то есть да здесь мы сразу находим ответ на вопрос за Changer дают -бан. А вторая причина, по которой 100% будут банить за скинченджер, это банально то, что если все будут играть с бесплатными скинами, ну или же с подпиской на какой-нибудь скинченджер, то Valve просто не будут лутать деньги со скинов, потому что их не будут покупать, на них обрушатся цены, и смысла того, чтобы их покупать в целом, не будет, потому что они будут в бесплатном или доступе по подписке. Поэтому, в принципе, вся правда лежит на поверхности, за скинченджер дают вак-бан, и даже если бы за него не давали вакбан, его бы все равно блокировали, банально потому, чтобы компания теряла нереальные доходы.